Друзья, всем привет, на связи за и микрофон Островский. Передо мной сейчас находится автомобиль Dodge Challenger. Мы завершили с этим автомобилем работы и сейчас я вам расскажу, что за работы мы с ним делали. Ранее в этом автомобиле мы делали комплексную шумоизоляцию по варианту Dark Extreme, мы делали полировку и нанесение защитных покрытий от компании Crytex. В этот же момент, в этот раз, к нам приехал владелец с другой проблемой, которую мы успешно решили. В заводском исполнении, к сожалению, в этом автомобиле нет ни обогрева, ни вентиляции сидений, что водительского, что пассажирского, они идентичны и в принципе, владелец приехал к нам дооснастить свою замечательную машину обогревом и вентиляции сидений водительского и пассажирского. Мы установили значит, сюда э, несколькоуровневый обогрев. Регулируется он вот таким вот тумблером. Всего есть 4 э, положения, даже 5 положений выключено и э, 4 варианта нагрева, то есть э, сила нагрева. А также у нас установлена вентиляция сидений, она включается по вот этой вот замечательной кнопочке и а, может спокойно работать одновременно с обогревом сидений. То есть, грубо говоря, если зимой владелец будет эксплуатировать свой автомобиль, он может включить обогрев, включить обдув и а, воздух, ну, салон автомобиля начнет чуть быстрее нагреваться. Это очень классная штука, очень удобная и очень приятная в использовании.